Друзья, и снова всем здравствуйте. Сегодня выйдет очередное видео по поводу того, как скачать э, Poker Star Sochi. Дело в том, что буквально э, несколько часов назад мне пришло сообщение, что даже в том плане, что Poker Star Sochi не получается скачать. Но ну, я сталкивался с разными видами э, установщиков и действительно иногда бывает, что люди, которые хотели поиграть в покер, не могли то ли найти, тот или иной установщик или были затруднения в нем значит дело в том что у меня на моем канале сейчас я открою несколько видов для вас специально я сделал загрузок это покер stars на android покер stars на условные деньги покер stars на реальные деньги я выставил все это для скачивания для вас сейчас я вам покажу а, вот, в принципе, покестас можно ли играть на телефоне? А, найдете здесь данное видео. Здесь именно для телефона с разрешением APK. Обращаю ваше внимание, что а, на компьютер будет .com на, на реальные деньги, а, на условные .net, а на Android у вас будет разрешение APK. Значит, вся здесь подробная инструкция. Как можно скачать, можно скачать сразу по ссылке. Это будет на телефон. Так, что еще по поводу скачивания? Сейчас, сейчас, минуточку. Вот у меня скачать клиент на компьютер. У кого вдруг какие проблемы? А, то же самое. Можете скачать отсюда по ссылке. Uh, принцип действия, как скачивать, uh, здесь я все расписываю. Здесь есть на условные фишки, на реальные деньги. Yeah. Так, ну по настройке программы самой Pokerstass можете посмотреть. И сейчас мне пришел, как я сказал, вопрос. По поводу того: сейчас посмотрю еще раз: uh, вот вопрос: Игорь Кехтер: создает Покерстас в Сочи не могу скачать. Где взять ссылку? Друзья, ссылочка будет под этим видео для тех, кто хочет скачать PokerStars Сочи. Вот у меня на данный момент сейчас идет загрузка. Вот такой изначальный интерфейс самой программы вы увидите перед тем, как будете устанавливать. Дело в том, что я решил сейчас установить. У меня есть стандартный не Сочи, и сейчас вот я решил установить. Посмотреть, опять же, убедиться в надежности этого файла. Так, ну что, поехали дальше. Вот у нас установился рум Покер Старс. Добро пожаловать на Покер Старс. Если вы хотите, так, подсказки. Надо теперь убедиться, Покер Старс в Сочи или нет. Это сейчас посмотрим. Так, информация о программе данный так версия покерстар 7 так давайте сейчас пос посмотрим здесь в принципе флаги скорее всего это скорее всего это покерстар сочи сейчас я открою установщик и посмотрю так где он есть -то? так так так так так Так, друзья, вот, в принципе, здесь информация есть. И есть такое вот, что нового в клиентской программе. Если его открыть, то у нас будет Poker Star Sochi. Скорее всего, это и есть тот установщик, который вы хотели бы. Poker Star Sochi написано здесь. Так, сейчас я его закрою. И попробую открыть, проверить. Так, информация, справка, да, вот, заходим в справку, информация. Так, и вот для сравнения я открыл свой установщик, который не Сочи. Здесь, вот, в принципе, как вы видите, не, нет э, такого флага, как там было синий, э, белый, красный там. Так, поэтому, друзья, ссылочка будет под этим видео, э, кто желает скачать PokerStar э, Сочи. А я вам желаю успехов э, в игре. Э, э, подписывайтесь на канал, э, поддерживайте видео своим лайком. И до новых встреч. Всем пока.